О и вся любовь юмора. Сейчас же рванути будет вообще весело или застрять. Ну сейчас увидишь, как я тут стою. Может ты мне поможешь? Не уверен. А-ха-ха! Я застрял уже. Да, Ребята, всем привет, с вами как всегда Сергей Егоров, а это тестики в GTA Online, я не знаю, что это за гонка, насколько она сложная, потому что процентов у нее не было, она относительно новенькая, и мы давненько не играли, блин, я чуть-чуть приболел, в принципе, все сказал. Поздоравливай, братик, всем здрасте. Да, с нами в какой-то веке кто-то захотел поиграть. Это Макгрегор. Сам Макгрегор, короче, да. Странно, конечно, здесь нет прокачанные тачки, но я надеюсь, мы не сдохнем. О, мы сдохнем. Тоже закрутила. Да. Ну такое. А я смотрю тут Грегор, поехал они А, не, он сзади меня. эти эй, эти, эти, эй, не эй, эй, эй, эй, эй, трафик уходи ну, К... ну конечно с двух сторон обязательно надо короче блин поехал он же вообще и на рампу запрыгнул это нормально че я запрыгну так на крыше там стоит под так я вроде сейчас да блин занесло после бустера ну ты красиво так сейчас ну поначалу да красиво поехал короче дубль 2 еще раз у меня просто закончился и на Говно, короче, я не хочу в играть. Давай тут не надо. Ну, ну а... что бан болит вообще. Че он у тебя заболел? О, давай. И... Она как-то так упала ровненько. А че, там затормозить надо, но Ну, можешь не затормаживать, все равно возьмешь okay. автобус. Окей. Okay. Да, причем, ну, она реально так под углом ровненько упала, как типа надо ехать и все Короче, этот. Была такая тоже лакерская тема. Не. А -а -а! Блин, первый раз, первую разу прошел ее. Н не видел, значит не было. Я видел. Там, нет, знаешь, нет. дальше вот дальше тоже прикольный элемент. А он шлифует, а он еще и шлифует. Он шлифует? Да. А у меня не шли Чего? А, а я без шлифа проходил ну, первый блин, раз. Ну ты дурак тогда. Все же знают, что автобус заднеприводный и он шлифует. Ага. А он шлифует? О, он шлифует. Просто надо подольше подождать, чтобы он шлифовать начал. О. Че, реально? О, реально. Да. А ты не знал? Всегда же нужно проверять на всех тачках шлифов. Так, я проверил. Я когда в прошлый раз добрался до сюда, я спокойно... Нет, давай, переваливайся. жирный как поезд пассажирный. Жирный, жирный. Поезд пассажирный. Ну, почти. Я сейчас до Ветряков доеду и там тебя подожду. Потому что там реальный... А тот козел потом... О, о. А тот козел потом взял, приехал и просто со второго раза прошел эти Ветряки. Намая. Ну было ж написано, что ветряки этого вообще рандомщина. А. Это что такое Ав на автобусе Я по автобусам. О. А Спасибо. Шли шлифануть... Здесь здесь больше угла берешь такой и туда. О, это а первый раз. Ага, хрен там плавал. Сейчас то ждание получится. Ну блин. Он полноприводный автобус. Ну, фиг знает, у меня он сейчас, кстати, даже не шлифует а того. Вот. А, чел писал, типа, с пробела, если чё, стартовать. Угу. Если будет, не будет ехать. Видите? и по кружочкам по этим? Да. Да, блин. Шлифануть немножечко. Ну, ну. О, протиснулся. А где там ветряки вообще? В красной трубе. Трубе. Справа, которая. По кругу. Вот ты сейчас до них едешь. А, все, вижу. Нашел. Ну, вот все. Там просто ровно по платформе ехать. Да, там еще бустеры. А, -а, -а ну вот я этого и ждал. Да вот знаю. если ты туда перелетишь, ты будешь козлом отпущения. Да, почему? Смотри, я вот так вот могу быть козлом отпущения. Наслых! Да, а я тут постою. козел. Не вовремя. Ты что, не упал, что ли? Нет. Я тебе помогу. Да блин. Ты козел. Ай. Нихера мне там живонуло. У меня, короче, есть идея. Нет, у тебя идея. Плохая идея. Так, подожди. Хочешь в, в кольце Да блин, <смех> так же ударился. А, муха стреляет. А ты думал? Серега, уходи. Не я можешь? брал мега в супер пупер разгон. <смех> <Это> взял, ты. <смех> <смех> <смех> Думаешь, тебе разгон поможет? <смех> не знаю. Пытка не поп попытка, не пытка. Сейчас проверим. Только еще поп попасть, короче, в ветряк это все. А, да, ну, да, нифига, ни я даже не ударился. Да Влад, блин. Влад что то не пошло. Ах ты псина. Чтоб тебя сгрызли кто-нибудь. Кользем. Я тебя тоже люблю. А у меня еще вообще У меня наушники улетели, да. А че, настолько стреляет? Как они надеваются? Ой, ты мужик, терпи казах. Давай. Сама нам станет. Во! И вся любовь я же жерво нути, будет вообще весело. Или застрять. А ну все, ладно. Упал. Ну блин, все, давай выворачивайся уже на колеса. Я, причем, кстати, ну, вот. даже на стенку не опирался. А где вот уезжать? По, этому, по дирижаблю? Да, да. На, мне бы на него. О, о! Yeah. <laughs> Хера тут выкручиваю. Дичь. А, себе. Ладно, я понял. Че там, на эту, на трубу? Да, блин. да. Что да. ж так бьется Давай еще застрянь, но... Э, а что с трубой? Что там за стыки такие веселые? Так. Э, нахер, а? а нахер бустер? Ты взял хоть чипонди, надеюсь? Да, да. Только что. Удачи прямо ехать я. На да ч тебе не нравится то прямо ехать? Эй! Ты что, ты как то сделал? На скорости получилось. Да пошел ты на скорость, Мы... я второй раз застрял здесь. Бра... <связывая> Ой. Короче, там, нужно, там нужно эти бустеры не брать. О, последний взял, хорош. Так, перевалился на следующую. Молодец. Холодец это да. А где чек? Короче, я просто падаю вот здесь вот вниз. Вот на вот эту штукенцу так и а чек еще ниже а да, ты где? Я чуть выше тебя А как ты там оказался? Ну я на эту платформу спрыгнул Ну просто там бустер А ты что, чекпоинт еще не взял? что ли? Еще нет А, нифига Ууууу! Что ж ты за козел? А, не, спасибо. Нормально. Я ж ничего не вижу. Куды. Прямо в дырку. Пинг. Э! Ч за нахер? Ой. Бенч, чекпоинт. Я следующий. пытался нет. максимально вывалиться как кит на сушу, Такой... <связь> <связь> <связь> и прямо на меня практически. <связь> ну я не знаю, что-то там под это был, короче, подъехал. А тут куда? shift зажимай. Shift? Окей. Okay. А на платформу на большую? No. А Есть вариант ее перелететь. Не знаю, но я упал на нее. <связь> нет, нет, нету, нормально. <связь> Да, шо ты. Ты, шо ты, это? Я думал, по этой какой-то. Ага. Шо. Не тут-то было. Что, ты уже финиш? А, нет? Да, финиш, финиш. Иди, финишируй. Прутики! На икса хотя бы. На конечно. А, так там что, по прямой? А куда ехать Прямо. Ой, подожди. Я не готов был. Я тоже уже третий раз был не готов. Я не был готов. У меня вот это вот... Я, оры... я такой еду, я думал сначала на синюю, нужно будет запрыгнуть. А так вот меня... тоже. О, это что такое? Это тебе повезло. Ты видел? Видел. Да? Ай, блин, почти проехал. Ник. Там с этой тоже повыше выпрыгивать, говоришь? Да, да, повыше бери, с это в конусы врежешься. А, ну я сбил один, два, три, четыре, а, пять, как? шесть. Они у меня были сбиты. Ну я там эти еще куски позбивал. Так, а. Изи чек. ухо, вуха, стрельнула. Ну хоть не хоть не в воду лечу это уже радует. Ой, договорился, не нормально. Ладно, нарезки прутика. А я перелетел, я перелетел там на крышах домов покрутился. я вот на берегу крутюсь. А, ну здесь хотя бы этажики нормальные. Типа, блин, широкие. По крайней мере, в начале. Окей. Мне нужна ваша помощь. Я думал, скорость. Скорость. Куда тебе помощь моя нужна? куда Толкни. Подожди. Перенес на крышу. Да на крышу в другую сторону я тебя просто прокрутил бы я понял понял почему я даже когда дубль 2 не получился. Сейчас встать ровненько только это еще соберка у меня все песни играет о май ну все, Отошел. Смотри, стой, смотри, показываю. С пробела стартовал. Краса. Вот. Хватило? Ай, не в ту сторону пада, не в ту, вот в другую хочу. Другую. Что Да, блин, ну ты, ну я уже поехал, короче. Ну сейчас увидишь, как я тут стою. Может, ты мне поможешь? Не уверен. А я засейвился. я там стоял еле как балансировал. А Он взял, приехал и все сломал. Нормально. Братан, там в конце, короче, надо будет повернуть. Изи, блин, засейвился опять здесь. Пошел отсюда, я сказал. Не пойду. Пошел, я сказал. Пошел отсюда! Это мой! Сам уходи. Так, проваливай. Ну проваливай. Да проваливай. Папа и провалил. Провалил, это хорошо. Она у меня, блин, сама теперь поворачивает в какие-то непонятные стороны. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Угу. Ты, ты где? Я тут. А я тут. А я тут на земле. Ты где? Ты что там засеялся? А? Ну, ролл. Да ты где? А я тут. <сёк> <Разойдись>, убью! <сёк> да уходи! да ну, да это я подъеду. Так, это а иди. Подъедет вам вниз. На дно! Но, но. Не долетел. Уйди! Уйди, как он сказал! Тихо, ты видишь, что я засевился? Блин, вперед даже... Ты слышишь? Это знак на второй шанс. А, ты Чё? Чё за говно? Я мастер просто парковки. Да, слышишь? Ты куда? Э, еще избил меня. Я не хотел. А ты что? Ты как висишь? а я это делаешь? Вот как это так. Ты до сих пор тут. Ты у меня просто да? Ты что творишь? Я думал, может, у меня получится заселиться, а что-то не получилось. Давай сходу просто. И влево. Я допрыгнул, только здесь еще бустер есть. Ха-ха, летишь. Я запрыгнул эту платформу, там саны бустеры. Опять середины платформы, вот сюда. И сразу вот сюда. И только не надо брать бустеры. Я заселился бруток. Я заселился дальше Да, сейчас чек возьму. Так, здесь задом. Главное на краешке заселиться Или нифига. А, он ниже еще, короче. А, он выше, чек. Жди, я затупил вот эта рампулина есть на ней не, не завоффлиться это будет обидненько ну да а -а -а -а -а! <с buscar> можно на обратно Бавлился. Да, завоффлился, но я засейвился обратно, так, окей okay. возьмем побольше разгонечку можно даже с бустаков чуть-чуть, не, лучше не буду ну и хорошо, они не взялись Так, засейвишься? Засейвишься, куда-то вдень ⁇ шься. Опа. Чекпоинт. Следующий внизу. Пойдем на, на финиш, да, уже сейчас будет. А, я не знаю, пока еще нет. Ну, сейчас возьму. Ну, это 16 17 да, все, чек, чек и финиш. Давай, тут куча бустеров, поэтому я просто постою. погоди у тебя. Пау. До свидания. Бля. А. Я -а же -а. э, погнал? Я хотел, блин, вместе стартануть. Здорово. До свидания. Сейчас стартанем. не, не финишируем. Да в смысле не фини. Тут что, долететь надо, я торможу, но она не тормозит. А, меня вообще залагала. -а -а! Я короче квад... финишировал. Нет, я в бок вот Стой! Вся, <сёк> <сёк> <Ща>, погоди. <сёк> я вот <сёк> эту тачку он, он сбил. <сёк> <сёк> так, вся, встану, подожди. Давай меня погодится? Давай с самого начала. Да зачем? Там еще повороты меня лагать начинает. Подожди ты, стой. А я думал ты с того хочешь таргтовать. А, ладно, ты просто решил отсюда. Главное, а чего у тебя такая тачка целая? В Мысли в меня все побитые. Не, у меня она у тебя целая. Ну опять синхрон видимо. Че, еще три. Подожди. А стоит? Вроде ровно. Ну давай. Раз, два, три. Профлил немножко. Тебя бустер раньше? Куда? Да за Спасибо. Откинул от меня трафик. Да я тебя тут подожду у финиша. О! Полет шмеля! Ну Я ты хочу ш... а, быть. Я хочу Там бустер! Быть. Не быть мне первым. Ты мальчик. взял, видишь, нет? Нет. Братан. Успею, интересно. Да должен. Если вафлить не будешь, и трафика не будет, да? Я же тебе сказал, там троллинг. Там пойти. Притормози там, короче. Ну, можно, на самом деле, задом проехать. О, красава, давай, давай. Так и едь. Ну, давай, у тебя три секи. Две, одна. <смех> <смех> ну, ты пытался, братан. <смех> ты пытался. Жалко <смех> да? обидно, а -а -а. печально. Ай, <смех> Игорь, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это говно. Вот. <смех> <смех> Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, колокольчик прожимайте. Вот, всем <смех> удачи, всем, всем пока. пока.